Ну, привет, привет тебя как зовут? Кирилл. Понятно чем занимаешься вообще в жизни? Да. Играю и все. Как еще смотрю мультики, с кочком играю. А -а. В школу ходишь? Только ходю под подготовку. Только в подготовку, так тебе что, еще десяти лет нету? У меня еще шесть. А только шесть? Понятно. Ну а в садике там чем занимаешься? Чем вообще в садике занимаются дети? Пишут в тетрадках. Так. А еще да, Игра. Спите днем? Да, да. Что, ложитесь спать и вас и вас оставляют в одной комнате всех детишек, да? И вы спите. Да. Понятно. Невесты есть? Нет еще. А че? Почему еще нету? В чем проблема? Еще не дошел. До чего? много девочек. Все в меня влюбились. Сколько? Агелина кобила. Карина. Ничего себе, какие имена у тебя есть? Из чего выбирать? Еще okay. кто? Дарина. Как там еще? Тая, Лера, Света, Ангелина. Еще одна Ангелина. Ой, я уже назвала Ангелину. Да. И как же это? А, ну а ты в кого-то влюблен? кого в ангелину, ангелину? все таки поэтому ты ее только что два раза назвал да Я запутался. запутался это ж надо запутаться ну понятное дело что у тебя еще спросить ну а как ты как у вас любовь то происходит ну как вы э, как это определяется что в тебя кто-то влюбился как ты определяешь что эти все девочки уже в тебя влюблены они что тебя там, за уши таскают или что? А, они говорят тебе, я тебя люблю, Кириуша, да? Нет, а как? Не знаю. Они просто поиграть с ними. Тебе хочется с ними поиграть, да? Они просят а -а -а. поиграть с, с, с, с мной. А, -а, -а. а я играю. Понятно. Ну ладно, а ты сейчас где? В бабушке где это? В городе. В каком? Катаба. Симферополь? Раздольная? Вилина? Береговое? Николаевка? А да! О, классно! Понятно. Солнышко уже, да, у нас сегодня? Сегодня у нас воскресенье. И Кирюша на улице. Приехал с папой загорать. Привез с собой вещи, если что, купательные, да? Да? На море мама уже разрешила бы купаться? Не, еще холодно у нас. А у нас? Не знаю. У нас холодная. Вода, да? Когда мы ездили, у нас было холодное. А когда вы ездили? Когда в пятницу или в субботу. Я в субботу, рождения. <клых> Не помню, когда ездили. Понятно. Ну, а напоследок нам танцевальный па какой-нибудь покажешь? А? Смотри. Пончик, пончик заляпался в пончике. Смотри. Опа. <клых> <клых> пончик в пончике. Мороженка в мороженке испачкалась. Да? Ну что, ну давай напоследок пару па, раконроллиных, давай. Конечно. Да. Весь? Ну, хоть сколько-нибудь, чтобы сильно длинное видео не делать. На скамеечку положи, поставь его аккуратненько. да да да дам да дам Это вообще. да да да -дом, да да все хлопоты, а беру да да да